Чтобы прокачать цел, а ну а пока Игра четверть финала Уверен и сильней дойдем мы прямо до финала А только что вышел? Так тут стреляли Вообще-то это звук из нашего меня Ага -а. Привет, привет! А -а -а! друзья! друзья, прошло уже лето, у кого что нового? Но я себе глобуса на голову набил. Зачем? Ну мне учительница говорила, бей себе в голову. Африка — это отдельный континент, но я и набил. А это Саша, самый современный всех в нашей команде. Кстати, ребят, вы знаете, что такое хайп? Я знаю. Это старое слово. Я еще дед рассказывал, немцы кричали ай, ай. Четура! А ты чё, че, кем чер <смех> Ты чё че, прям рядом с Японией бьёшь? Ты чё показала что-нибудь? Есть. Давайте представим случай у рудома. Наташ! Наташ! Что? Кто? Что, кто? Кто, что, кто? Что, кто, что, кто? Кто, что, кто, кто? кто, кто? кто? бах Ты чё-то какой-то грубый. Вот он вежливый. С чего это? Ну смотри, ты первый родился. Значит, он тебя вперед пропустил. Значит, он вежливый. Ребят, я тут петицию подписал о проведении парада. О, парад, хорошо. Нет, это другая Ты чё, из этих? Нужно быть толерантным. Они такие же люди, как мы. Они что, тоже близнецы? Ты дурак! Слышь, ты как со мной разговариваешь? Что делать будешь? А ты что делать будешь? А ты что делать будешь? Да пизда! Кстати, ребят, после первой игры появились свои фанаты. Видите, телефоны достали? О! <свистит> <свистит> <свистит> Саш, что это сейчас было? Дефиле? Дефиле. Где филе? Там филе. О! на <свистит> место! Вы понимаете, что вы вдвоем пробите наше выступление? Идите за кулисы, мы сами все сделаем. iPhone 8 и iPhone X тоже вышли в один день. Друзья, мы понимаем, что она четвертая финала очень ответственная игра. Именно поэтому мы позвали своих девушек. Встречайте наши девушки! Замечательная женщина. Не знаю, мы вообще как это стерва. Дорогой, а ты помнишь, как мы познакомились? Конечно. Мы когда с тобой в первый раз вновь пошли, ты попросила с собой страшного друга позвать. А я тебя попросил страшного подружку позвать. Вот они так и встречаться начали. Эй! Кстати, раз когда злится, она похожа на экскаватор. Да нет! Ну да! Вообще! Ну похоже. Уезжай Ты чё вышел? А меня чё, видно? Я же камуфляж. <плес> Вообще-то это работает только в лесу среди деревьев. А, да, понял. Сейчас. Встань да, на место! Артур, неужели тебе твои дебильные игры? Кстати, об игре пробилась я. Ну ты бежит. А, не попал. Или попал. Все заканчиваем. Дорогие друзья, а наша команда как полноценный женский организм. Ну, сами посмотрите. Если смазаневая мордашка, есть на что посмотреть. Ну и мужское начало. В смысле начало? Мы так-то заканчиваем. Команда КВНВЛ Играя против кайфа. Это мой